Тяжелый такой. Смотри, Машал, какую мандаринку я нашел. Ух ты! Давай ей сбежим! Налетай! Ух ты, ребята! Я тоже мандаринку хочу! Что? Мандаринка одна, а нас и так двое и, и с тобой делиться мы сейчас не будем Иди, может с тобой кто-нибудь другой поделиться. Ага <смех> <смех> Вот всегда так <смех> <смех> Вот всегда так Никто со мной делиться не хочет Но почему? Я же со всеми конфетами делюсь Так нечестно Кушают, а со мной не делятся. Хм, Всего-то, и ты уже целый день грустный ходишь. Тоже мне проблема. Хе. Нет. И нета. Ууу, как что нашла? Нашла крепыш. Пишите нам Чары-бары-тру-ля-ля! Ух ты! Спасибо, Скай! Здесь нам всех хватит! Не за что! Приходи еще! Извини, наскрипыш! Мы больше так не будем! Чары-бары-тру-ля-ля! Вау, вау, я же джет вот это повезло. Спасибо, Скай. Ладно, ну крепы сейчас обзавидуется. Пока, ребята. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ой, а что это мне на столетике там блестит такой? Ух ты, это же волшебная палочка. Класс. М -м -м, подожди, подожди, а вдруг это опять Ромея пакосничает? Нет, не буду ее брать. Не хочу, страшно. Хм, опять эта волшебная палочка как будто преследует меня. Ну, теперь я уверена, это точно не Ромео. Его проделки. Нужно ребятам находку свою показать. Приветик, Скай. Ты что, волшебницей устроилась? Ага. А что ты умеешь? Сейчас увидишь. Чары, бары, тролля. Вот это да, я же Тони! Скай, ты настоящий чародей. Ну что, вернуть тебя обратно? Чуть позже пойду маршала разыграю. Ой. О, привет, Рокки! Привет, Скай! А что это за палка у тебя? А, а, Рокки, это не просто палка, это волшебная палочка. Да ладно тебе, вот выдумщица. А хочешь, я тебе докажу? Чары, бары, тролля. ля Ого! Сама не ожидала! Ну ты чего, Скай? Совсем что ли издеваешься? Это уже перебор, знаешь ли! Я же девчонка! А ну верни все обратно, как было! Ага, а ты не верил! Вот походи теперь так! Фух, ой, нашел вас. Скай, Скай, слушай, поколдуй еще и надо мной. А то Крепыш уже минут 20 выхваляется, что он умеет летать, а я еще не умею. Пожалуйста, сделай из меня самолетика. Ой, извини, привет, Мира. А, или это не Мира? Да какая я тебе, Мира? Я Рокки. Чего? Рокки? Ты шутишь? Вот потихо, Рокки девчонка. Извини, вот так не повезло. Э, ну ладно, Скай, давай надо мной поколдуй. Я думаю, в девчонку я не превращусь. Летать очень хочется. Ладно, ладно. Чары-бары, -ля, ля Вау, вау, О, я же джет. Вот это повезло. Спасибо, Скай. Ладно, ну крепы сейчас обзавидуется. Пока, ребята. О, приветик. А у нас в гостях супер -крылья? А почему меня не позвали? Да нет, Гончик, это я руки нашего в мира превратила. Ага, очень смешно. Ты прям сказочница. Ой, Гончик, помолчи лучше. Ах, ты не веришь? Но ну, тогда держи. Чары, бары, тролляля. Ну вот этого мне еще не хватало. А -а -а -а! Скай, а ну верни все обратно. Я хочу быть щенком спасателем. Ну, уж нет. Вот вы двое мне не верили. Вот и будете целый день сегодня самолетиками. А ну отдай мне эту палку быстренько. Не отдам. Отдай, сказал. А ну дай сюда. Нет, нет. Дай, отдай. Отдай, отдай. Не отдам. Отдай, не отдам. Отдай, сказал. Не отдам. Отдай, говорю. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Гончик, ты что наделал? Зума, отойди оттуда. Это еще что такое? Вы, школьники? что вы со мной сделали? Я вообще шел себе никого не трогал! Да, ну привет, дедушка Альберт! Кто бы говорил, Мира! Давайте, кто это все наделал? Давайте, возвращайте все, как было раньше! Ладно, ладно, сейчас все сделаю! Вон, брали бы пример с и Крепыша! Они радуются, как дети малые! А вы ворчите так! А ну то давайте мне сюда мою волшебную палочку! Эх, весело было. Ну давай, зума, начнем с тебя. Чары-бары, тру-ля-ля. что-то не работает. Гончик, ты зачем мою волшебную палочку бросил? Видишь, ты ее сломал. Вот теперь оставайтесь такие навсегда. И что нам теперь делать? А ну попробуй еще раз, Скай. Ладно, чары, бары, труля-ля. Хм, ничего. Не работает. О, вы уже все в сборе? Да, пытаемся превратиться обратно в щенков, и ничего не получается. А давайте еще разочек попробуем. Давайте. Чары, бары, троуля. Да, получилось. Ребята, если вам понравилось мое волшебство, ставьте лайки. Ребята, а у нас сегодня в гостях щенки из команды ⁇ Синячий патруль ⁇ И мы вместе с ними выучим цвета. Вот это да.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 ты как всегда права. Привет, я Зума. А кто назовет цвет моего костюма? Может быть, ночной ниндзя. А, а почему я? Что, больше никого в классе нету, что ли? Ну, это, ну, а, какой же у него цвет? Оранжевый. Правильно. Привет, ребятки, я Скай. А кто назовет цвет моего костюмчика? А давайте у нас в классе осталась еще одна девочка. Лунная девочка.